обещал никогда не дам блин, Так. играть так из вас ладно ладно вау карта классная но если проиграю я вас не вижу все джи Эээ... Гранд, такая вот. капец блин да? карта стандартно отлично только блин я хочу на другом месте ладно что поделать блин. А. строй блинка быстро так, где он будет вот, а у него там рак. у меня еще есть ворот раз слушайте а, а там он. А. окей поверил вам так значит 2 2 воронки так конечно ничего будем по спинке строить нападет и будем защищаться. не умею защищаться теперь может быть, молоточку взять не, снайпер, вы про снайпер а, что за игрой такая вот, забыл про снайпер Ладно, без снайпера выйдемся. Четыре 4, 4 с подписчиков. Давайте. Четыре с подписчиков, строим подписческую базу. для фанатов Так, первая моя любимая конечно, стратегия Моя стратегия. Давай. Ну что ж, пошли. Как всегда, может быть, там... давай сразу ему ломать кристалл. Да, он слишком умный окажется. Но... Ну, -у -у. Вы там строить еще базу. Секретную, Секретную базу строить. Ну, кто вам сказал? Ладно, отдыхайте. все Сеять за мной, блин. Я у него наговорил. Идите работайте пожалуйста вот такой знаешь а -а -а. мы не ждать окей тактика ждания копийчик молодец мне нужен еще один чувачок чтобы там уже война я вот сюда может чувака я не знаю блин. ну ты ну ты вообще ну ну ну ну ну, не понимаешь Стоп, стоп. Еще один раз спрашиваю. С ними я никогда не догонюсь. Отстань, блин. Ладно, строй, строй. не все равно отстань. Понимаю, честно, Ну, там строй, блин. Хоть где-то. Так, как мы видим соперник очень сильный. то то ты ты ты то я думал, он уже за армию запустил. Думаю, че, так быстро? Слушайте, нет. Потому что я не буду ремонтировать. Чего? же тут. О -мо. Он нас окружил. Вау. Не, не надо. Кто там? Как так быстро человек может все это сделать. Какая у меня тактика, блин. Всё, откуда у меня конь? Дай мне коня. Давай. Тыщи, О, ох ты, ⁇ -мо ⁇ Не, друзья, это читы явно. Откуда не такой персонаж? Все, я ухожу с этого. Я не хочу играть тут. это странно игра, сейчас. Легенда, отлично, блин. Легенда. Окей. Что-то можете 50 Эмм. Не Не знаю. такой себе. Снайпер агорят самый лучший. В самом классе. Через Окондон стоит. 50. Сейчас Uh -huh. новостные чк нового лега давай нет дайте выиграть на блин пицы тебя нужно еще 3 победы блин лава отлично на да. уровне тут снайпера хоть это не радуется но кто узнает чем отлично пути блин ну ну ну Долгая игра будет конечно жесткая игра будет плотная игра как всегда первым делом мы тоже нападаем все мне все равно строим всякие базы здесь строим войска там призыв окей так где призыв будет Давай по-быстрому, чувак. Надо было рядышком, чтобы было быстрее. Скорость, самое главное, как я понимаю. Дальше. Тем самым. Мы берем, строим 400 прям тут, что прям точку захватывать и отнимать. Врагов. вражеских лап Так, верим то, что с нам подарить хороших. Напарников так бывает снайпера. На, Нам такого. Кому можно кроме Воксок, давай. Чтоб тоже прям копить. еще нужны газ Для маны да, для персонажей, все. Как помнит, все. Давай снайпера. Отлично будет. Снайпера. И воина. И молимся, чтобы это сработало. Не сработает, я не знаю. Все. Кристалл Красный. Энерго. Энергоон. Ставь лайки, смотрел Трансформер Прайм. Так, первое дело, мы хочу захватить его пить, точку Блин, глава такая, блин, почти реалистичная. Не. Не. Это, не это не делать, пока не пока. Так, вот. демон, низ, нападает. Ладно, ладно ходим, ходим У меня база. То есть он уже будет депортировать всех. Окей. Давайте-ка можете ну, атаковать пока не ну, мальчик. Стоп-стоп. хочу 400 хотел, чтобы стать еще эта Когда? Че, блин? Он сразу бы у меня. Такой тип. На. Такой Сейчас. Давай. Куда он воинов забрал? Сейчас знаешь, детям поместит поступать что возможно где-то их поселяет так в смысле чего блин куда вы пошли вы чё вы че? я не заметил вы заметили друзья их? точка сбора здесь блин нужно точка сбора в шок просто Стройка. Офигеть, блин, големом подарил бог какой-то. Блин, так не честно, подарил подарил ему. Может быть вернуть голем нам нужно было бы получше. Давайте войска не запускать. ну ка я один разочку. Прекрасно. Привет! Тте! Вот такой -то. но ну, вот так друзьям отлично я использую эту тактику псы очень хорошим все ролик удался даже если проиграют oh что блин выбирать немного. ну блин тесно. для начала то садит псы. поэтому вот так вот Используйте с удовольствием, я уже не могу играть. Все, с этого достаточно. Пока.